привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции тем более если вы хотите узнать чего не стоит ни в коем случае делать в Турции. подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки и делитесь этим видео ну что поехали что же нельзя делать в турции нельзя многого делать в турции как и в каждой стране есть свои ограничения но есть не только ограничения связанные с законом но и с морально-этическими нормами так вот Алкоголь. Носить открытый алкоголь распивать его э, в каких-то исторических местах нельзя не только по закону, но и по морально-этическим нормам Турецкой республики. Например, ходить э, в историческом каком-нибудь красивом месте и распивать алкоголь ⁇ это ну, верхнее приличие, и вам наверняка сделают замечание обычные граждане. Поэтому нельзя так делать. Будь добры помедленнее. Я записываю. Еще один очень важный пункт: в турецкий дом нельзя входить и Его таким образом оставляют снаружи. Ну, конечно, если у вас не ялы. Давайте посмотрим вместе. Это большая вилла, то есть такие даже угодья, которые стоят от миллиона долларов. Я сам недавно такой узнал, что вот именно вот такие большие угодья называются ялы. Вот там. Принято ходить в обуви, потому что губернаты уборщики, вот, всевозможные садовники. А вот в обычной турецкой квартире вот, все оставляют обувь при входе. Поэтому разобувайте обувь и нельзя входить к туркам в обуви. Все оставляется за пределами их жилища. Это тогда что такое? Обувь. Обувь. Моя обувь а это только твоя обувь я чё женат на сороконожке совсем рядом и здесь живет мой товарищ и я частенько хожу к нему в гости и недавно у нас была дискуссия на предмет того отказываться или нет если тебя приглашают гость он турок и вот что я вам хочу сказать друзья следующий пункт это совершенно точно пункт гласящий друзья нельзя Отказываться от угощений, если вам приносят соседи, и нельзя отказываться, если вас зовут в гости. Да-да, дело в том, что так сложилось исторически, да и с религией это связано: что гость это большая честь для хозяина. Это человек который послан всевышним и нужно относиться к нему соответственно ну а вам друзья это хороший момент окунуться в культуру в быт поэтому не отказывайтесь ходите обсматривайтесь и я уверен что вы найдете себе хороших друзей из числа турецких граждан по поводу явств то тут очень много религиозных праздников и Турки считают своим долгом принести соседям всякие сладости, плов и так далее много всяких блюд, которые разносят по соседям. Пожалуйста, не отказывайтесь, потому что они могут воспринять это за личное оскорбление. Ну а когда будете возвращать обратно пустую тарелку, вот задумайтесь о том и вспомните меня, что пустую тарелку отдавать нехорошо. Положить на при этом конфетки или еще что-нибудь. Uh, уверен, что у вас таким образом завязется дружба, но остальное уже дело житейское. Разберетесь. А где имби? Там, в черном пакете. Важный момент, друзья. Если вы приходите в турецкий дом, а в доме только женщины, а хозяина дома нету, так вот, мужчины, не заходите. Это может быть потом проблема. А если уж в крайнем случае случаем нужно зайти, то вы обязательно оставляйте вот такую вот щель в двери. То есть даже сантехники или другие работники, когда приносят например, там, воду или газовый баллон, или приходят ремонтировать там стояк, то они, заходя внутрь и видя, что нету мужчины, они сначала вот так вот спрашивают, точно можно зайти, говорят, да-да, пожалуйста. А потом, когда они заходят, они не закрывают до конца дверь такие вот особенности. Так что знайте там, где женщины, мужчины не входят без хозяина. Следующий пункт ⁇ жесты. Неправильные жесты, за которые можно скопатать много очень проблем. Честно скажу, что за те три года моего пребывания в Турции, который здесь был, я ни разу сам лично не столкнулся с этой проблемой. Но были случаи с моими друзьями, я считаю своим долгом, поделиться этой информацией Итак, в каждой стране ну вы знаете есть свои какие-то жесты которые э, приняты использовать в обиходе. пока вы э, на сто процентов не знаете как в турции все это работает лучше ничего не делайте потому что есть свои нюансы например то что вот мы говорим ставьте лайки или дизлайки так вот, вот этот жест э, который вытянутый палец вверх лайк здесь не очень культурный вот. и окей которые американцы очень любят здесь тоже является но ну, таким не очень скажем хорошим и навряд ли ваш визави с которым вы общаетесь и показывать такие вещи вот, обрадуется поэтому будьте осторожны и не используйте язык жестов с турками нельзя садиться с незнакомой женщиной девушкой девочкой рядом это касается особенно э, международных поездок междугородних поездок в общественном транспорте. Вот, например, даже когда вы приобретаете онлайн билеты на автобус, там указывается, где вы, если вы мужчина, можете купить билет. А там, где нельзя, ставится, что здесь хоть и не куплено, но здесь сидит женщина, поэтому должно быть расстояние. Иначе говоря, по культурологическим моментом нельзя рядом находиться с женщиной даже вот в парке например если вы идете и вам захотелось присесть вот так идете уставшие присаживайтесь а тут оказывается сидит женщина вот, нельзя нельзя женщина я... уходить уходить нельзя нам рядом сидеть. это конечно была разыгранная сценка но тем не менее нельзя вот так вот идти и присесть рядом с незнакомой турецкой женщиной. это может вылиться вам боком угу. руссо туристов Друзья, следующий пункт очень важный, потому что это может сберечь вам до нескольких лет вашей жизни. Да, не удивляйтесь. Итак, друзья, следующий пункт. Нельзя хватать все и вести с тех мест, куда вы пошли на экскурсию. Имеется в виду какие-нибудь артефакты. Вот, например, мы идем на нибудь красивом месте. Видите, за моей спиной Алания лежит. А это камень, который хочется взять, чтобы потом вспомнить об этих прекрасных местах. Мы берем. И потом идем на посадку, нас досматривают и находит этот камень. И что же вы думаете, может произойти? Все очень просто. Помимо штрафа, вас могут посадить даже в тюрьму, потому что незадачливого хозяина этого камня, который привез его с каких-нибудь там руин, могут арестовать за то, что вывозят артефакты. Ну, в крайнем случае, вас задержат до выяснения, является ли этот камень каким-нибудь архитектурно важным наследием турецкой культуры Оно вам надо поэтому ни в коем случае нельзя ввозить никакие реликвии или даже камни с мест где вы гуляете посадят вора в чан с дерьмом будьте очень осторожны с знакомствами друзья это касается большей мере мужчин молодых парней у которых кровь бурлит и они хотят познакомиться с турчанкой, к примеру, если приехали на отдых. Хочу предостеречь. Будьте осторожны, потому что вы можете нарваться здесь на проблемы. Потому что очень тонкая грань между знакомством и домогательством. Если вы чуть-чуть перегнете палку и будьте слишком навязчивы даже в помощи, то вы можете попасть мало того, что в полицию, так еще вам могут предъявить претензии многочисленные родственники девушки. Да-да, культурологическое явление таково, что здесь девушка, женщина, принцесса и вся ее многочисленная родня за нее горой. Поэтому будьте очень внимательны к тому, как вы предлагаете свою помощь. Даже так, да. Потому что закон на их стороне, на женской, ну и просто житейские каноны общества. Поэтому, друзья, будьте осторожны. Конечно, любовь никто не отменял. И если вы хотите познакомиться, познакомиться знакомьтесь, но думайте, как это правильно сделать. Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Категорически нельзя подходить, знакомиться и флиртовать с девушками, потому что это может выйти вам боком. Девушка, ну что там показывает? Вот так вот делать нельзя, потому что можно угодить за решетку, а можно еще склоподать по физиономии от родственников. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны и не знакомьтесь на улице, ну или по крайней мере будьте осторожны. Альания девушка? А девушка? А курортное место, которое любит не только за границы Турции, но и в самой Турции. Теперь о важном пункте, который должен знать каждый, кто приобретает недвижимость. Турции. ко мне обращается в большом количестве мои друзья и вы подписчики с вопросом где как что приобрести для того чтобы инвестировать или переехать жить и вот есть очень много людей которые приобретают недвижимость для того чтобы ее потом сдавать так вот вы должны знать что вы не сможете сами ее сдать если вы не будете юридическим лицом и не будете иметь соответствующее разрешение поэтому на краткосрочную аренду можно сдавать только со спец Разрешением, скажем так, не вдаваясь в подробности. Кому интересно, пишите, я все расскажу более подробно. У меня есть видео каталог недвижимости, есть актуальные предложения на тему недвижимости. Ну а все остальное, я думаю, вы так знаете, исходя из того, что Турция открыто в своих ресурсах заявляет о тех или иных моментах, связанных с документооборотом. Так вот. В этом пункте хочу еще раз всем напомнить что нельзя сдавать свою недвижимость на краткосрочную аренду без соответствующих документов вот. так что вот знаете красота да смотрю в очередной раз радуюсь тем видам которые предо мной тут растираются Вот посмотрите сами кстати, всего лишь одну лиру стоит, так что приезжайте сами, посмотрите, поделитесь своим опытом и своим мнением, что же еще я не отразил. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, проходите по ссылке в описании к этому видео и узнаете, где расположен мой телеграм-канал, инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и все другие соцсети, которые помогут вам разобраться при выбере недвижимости, если вам понадобится. Но ну, а все остальное, вы, думаю, и так знаете, если смотрите мой канал. Если нет, то скорее подпишитесь дин дон дыма салам айдоги легли но ну, наконец просто чала